Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Сегодня в ролике будет торговля в режиме реального времени. Покажу, что буду отрабатывать на протяжении этого дня. И пока у меня в приоритете стоит несколько монет. Это монета APT и монета GMT. Если APT даст прям хороший пробой, там на 2-3%, то на сегодня я закончу свою торговлю. Если же нет, будет какой-то закол, буду смотреть за другими монетами. Но, как вы видите, все остальные ситуации находятся довольно-таки далеко. И ждать тоже придется, я бы сказал, тоже долго, поэтому пока наблюдаю за АПТ, давайте я вам покажу как это все выглядит у нас на графике, вот тот самый уровень поддержки в два касания прям хороший такой уровень на круглой отметке в 9 долларов, поэтому я буду заходить в разбор вот этой вот плотности на отметке в 9 долларов, ожидаю в движение на 2-3%, как будет на деле мы с вами посмотрим, но пока я уже все полностью подготовил, грубо говоря для открытия данной сделки также хочу вам напомнить то, что большинство своих сделок я публикую открыто в телеграм-канале Скрипты, это ни в коем случае не сигналы, не какие-либо рекомендации, это лично мои стапы, которые я отрабатываю, грубо говоря, дневник сделок. Если вы даже увидели, допустим, уровень по эфиру, вы же можете зашортить от этого уровня. Лично мне, допустим, нравится заходить в пробой этого уровня. Можно было заработать 2-3 раза больше, но опять же, я отрабатывал по своей системе, поэтому забрал только 250 долларов. Сейчас наблюдаю за АПТ, хотелось бы увидеть после такого роста также хорошее падение, но кто его знает, может сейчас эта монета опять же полетит, но пока предварительно наблюдаю в пробой этого уровня. Больше что-то там сказать по каким-либо монетам пока сложно, 1000 лунг тоже наблюдаю, но смотрю тарваны не особо мне нравятся какие здесь сейчас объемы поэтому вероятно эту монету пропущу суши мне вообще не нравится потому что монета как-то плоховато ходит лонги вроде срывала неплохо но все равно это не то что мне прям вообще бы было по душе в общем большинство монет я просто наблюдаю потому что заходить прям куда-то у меня руки не чешутся вот опять же вам по инструменту ripple но до этого уровня у нас практически 5 процентов поэтому я не уверен то что по ripple у нас допустим там вообще сегодня или завтра пойдет пробой это нужно ждать понадобится время апт ближе всего поэтому просто ждем момент пробоя сразу включусь и все более подробно будем с вами разбирать пусть отвалится пусть кто но базара этом... нет базара нет хотя минут 20 а сади лов... плотности съедает или у меня лагает так не он тут не походу он... крупный участник есть с вот да я тут все вот Спасибо. сейчас хочет я будет классно если он прям в уровень летит. Летит. О, ОП, полетел О, да только Он там прям нож или да. Сейчас, ребят, дайте секунду, скажу просто. Я видос просто записывал параллельно. И, ребят, сейчас я отрабатывал Dogecoin. Dogecoin, я думаю, вы сами видели. То, что не особо пошел. Формация у нас выглядела вот так. Оно с заколом короче, не технично. Отстопился пока вот на такой вот убыток. Как бы может и пойдет, но это уже не то. Сейчас наблюдаю еще за эфиром параллельно. Эфир вроде четко ударился, я бы сказал, ну не прям четко, но если он сейчас тут наторгуется, то буду ждать и потом еще отрабатывать. АПТ вообще отскочила и как бы от 9 долларов сильно отошло, поэтому буду наблюдать дальше. Да, слышно. Вот, как А, нет, ну, мне, мне кажется, издание. она будет нормально. Извините. Ну, ну кто-нибудь заколит и все? Нет, не, я, наверное, я пропущу. Если эфир спадет, то нахуй не срабатывайся. Всё, вкатал уровень. Ножик, ёпта, ножик. Андрюх, берем ножа, срочно. Сегодня я ездил по своим делам, плюс необходимо было созвониться с ребятами из команды, поэтому объяснять в режиме реального времени, да и записывать просто не было возможности. По Dogecoin есть у нас два локальных уровня сопротивления, захожу, получаю небольшой импульс, На вкате полностью закрываю позицию, движение не пришло, получаю маленький минус на 22 доллара. Вот как данная ситуация выглядела у нас на графике, этот уровень мы закалывали уже не один раз, поэтому заходить было немного глупо, но ради опыта я хотел отработать, отработал, собственно в голове это отложение, давайте идти дальше к моим сделкам следующая сделка была открыта по биткоину на пробой опять же локальных уровней сопротивления об сказал не то что локальных а уже таких более глобальных этот уровень у нас уже сформировался аж с 18 ноября и я записываю это видео 25 ноября поэтому считаем уже так недельку даже больше торговались вот в этом вот диапазоне у этого уровня было два касания и как раз таки я заходил уже в разбор плотности которая у нас была на отметке 19 как вы видите у меня четко входы именно после 19 700, хотя вот один есть зеленый как бы прямоугольник это первый мой вход это был прям в плотность а остатки уже были после плотности как вы видите их немного размазано на 06 процентов далее у нас пошел импульс одну лимитку моя забрала далее у меня лимитки стояли их не зацепило ну и полностью вся позиция была уже закрыта на вкате и суммарно принесла убыток на 30 долларов вот так вот данная ситуация выглядит на 5 секундном таймфрейме здесь как вы сами видите был хороший бескатный импульс но потом же опять идет вкат на этом в кате меня забирает э, уже грубо говоря в ноль и здесь я выхожу с позиции дальше у нас сразу биткоин отскакивает идет выше но я уже вне позиции хотя суммарно здесь можно было забрать около 0,6% процентов в деньгах это примерно 200 300 долларов тем объемом который я заходил параллельно еще наблюдал за монеткой эфир как вы видите здесь я заходил дважды первый мой вход был на отметке 1400 долларов вроде как вход не Плохой, вроде как все было должно пойти. Давайте сразу этот уровень отметим у себя на графике. Единственное, что здесь мне не нравилось, это то, что мы очень резко прям подошли к этому уровню. Переходим на 5-минутный таймфрейм. Я думаю, все здесь видят то, что уже было касание к 1400. Также я смотрел еще вот эти вот уровни, думал также заходить. Но как вы видите, входов у меня здесь не было. но ну, Потому что как-то там э, слишком резкий подход, активности маловато. Плюс плотностей как таковых не было. А здесь уже 1400 это все-таки прям такой кроссовый отметка в теории должен быть какой-то импульс переходим обратно на 5 секундный таймфрейм так как здесь все вам более детально покажу вот мой первый вход который был на отметке 1400 долларов идет вот самый маленький импульс Я не помню там на 0 2, 3 процента 0,2 дает импульс просто закол сразу в кат отстапливаюсь я грубо говоря в безубыток. но нифига там не без убыток, там идет небольшой минус на 0,3 процента возьмите еще комиссию там суммарно около я думаю примерно около 80 100 долларов я отдал вот на этот вот вход. Здесь же я уже перезашел на отметке 1400 долларов. Опять же подставили плотность, заходил в ее разбор. Сразу идет хорошее движение, без каких-либо вкатов, без запилов. На первом импульсе скидываю часть позиции по лимиткам. Далее уже как-то что-то стараюсь тянуть. И здесь уже, как вы видите, я закрываю полностью остатки своей позиции. Потому что движение как-то не развивалось. В целом дали 1,2-1,3%. Хороший пробой, можно было вытянуть неплохо. Если бы вот здесь не было этого закона сразу пошел бы вот такой вот импульс, ну на долларов 100 э, было бы больше, но что есть то есть по инструменту оптэ так я не дожидался своей точки входа. Сейчас предлагаю посмотреть на мой дневник трейдера что у нас здесь происходило, реально ли я показал вам все свои сделки, которые я открывал сегодня, потому что возможно у кого-то будут вопросы. Вот сделка по биткоину, то что я вам и объяснил минус 29 почти 30 долларов, вот как на минутке выглядит. Потом доги коины я вам это тоже показывал по эфиру два входа, вот те самые два входа плюс 350 чистых долларов и в за этот день примерно у нас около 300 долларов получилось да 298 может еще что то буду открывать но мне уже если честно будет потом это все короче лень монтировать могу вам показать еще вчерашние сделки потому что там тоже было вроде как интересное но вышел практически в ноль брал хороший пробой по эфиру насколько я помню апт рассказывать нечего брал пробой локальных уровней сопротивления вот вам первый уровень просто пробой не пошел вот вам грубо говоря второй уровень пробой опять же не пошел быстрые вкаты на 22 доллара отступился. Далее по биткоину тоже у нас никакого движения не было. Стоп-лосс у нас в рамках э, системы нормальный. Минус 26 долларов. Далее у нас по эфиру был вход. Вот эфир мне принес 250 баксов. Неплохо. Можно было в раза два опять же вытянуть больше. Но я уже тут не пересиживал. Забрал чистый импульс и вышел с этой позиции. Клей монета не особо мне понравилась. Тут не помню. Это вероятнее всего такой знаете рандомный вход был. Здесь я уже заходил на пробой уровень сопротивления. Плюс здесь была круглая отметка 0.22 э, На вкате опять же закрылась Позиция всего лишь 63 доллара ОП это было жестко, было Некрасиво, здесь меня прям Очень жестко размазало и пока это наверное Мой самый такой неприятный минус, потому что Здесь у меня аж на пол процента 0.53, но делал все быстро Не знаю, просто на терминале нажимал Кнопки, что-то не выходило, но ну, во всяком Случае день там закрыли в плюс 30 Долларов и уже хорошо По СТГ я уже и сам не помню Опять же возможно один вход был случай вот этот вот вход а здесь заходил на Пробой вот этого вот уровня сопротивления Но как вы видите, движение опять же не пошло Тоже раздал, но в целом Если делать все по системе, один Хороший там пробой, он перекрывает Все убытки, там 5 и, А то и 10 убыточных сделок Поэтому понедельник у нас 37 долларов Вторник у нас получается 300 долларов, то есть уже неплохо Ну посмотрим, что будет дальше Всем ребята, большое спасибо за просмотр Также не забывайте регистрироваться По моим реферальным ссылкам, потому что вы получаете Максимальную скидку на торговые комиссии Обязательно смотрите, чтобы здесь указывалась та самая скидка. В общем, всем удачи, всем профита. Хотите получать скидки, забирайте. Всем удачи, всем добра и всем пока.